Всем привет дорогие друзья, с вами как всегда Белый и сегодня у нас обзор очень редкой платы, на которую вышло очень мало обзоров, мало у кого она была на руках, это MSI MEG X570 Unify. Дело в том, что недавно ко мне обратился один из подписчиков и написал, мол плата приехала, но у нее отлетел кожух прикрывающий разъемы задней панели. Вот как-то так все это дело выглядело вживую. Но отправлять плату обратно долго Долго и накладно да и спрашивается зачем если она работает кожух так прикрутить не проблема так что меня попросили ее погонять проверить все ли с ней в порядке а нет ли других каких-то косяков и собственно предложили запилить на нее обзор да отвечая на ваш возникший вопрос скажу что у самого владельца к сожалению не было возможности собрать полностью пк и проверить ее Почему плата редкая, спросите вы? Да, все просто Во-первых, вышла она на месяц почти позже, чем остальные, а то и более То есть вышла она где-то только в октябре 2019 -го. На полках магазинов появилась еще позже Во-вторых, во многих магазинах, даже крупных, ее до сих пор не найти То ли мало выпустили, то ли до России не добралась Тут непонятно Итак, начнем, пожалуй, с системы ее питания и охлаждения Тут у нас контроллер 35201 Всем хорошо знакомый, 8-канальный от компании International Rectifier Работает он в режиме 6 2 То есть 6 фаз на процессор, 2 на System on Chip В итоге за счет 6 даблеров IR3599, распаянных сзади платы Мы получаем 12 реальных фаз со сдвигом сигнала на CPU И 2 для System on Chip Производитель заявляет, что система питания тут 12 плюс 2 плюс 1. Я, честно говоря, не знаю точно, что означает их не плюс 1, но подразумеваю, что они имели в виду реализованную отдельно цепь питания для памяти. MOSFET и точнее DRMOS тут AR3555 на 60А каждый, как для верхнего, так и для нижнего плеча. Ну а физически все это буйство запитывается двумя разъемами на 8 но от блока питания. Вообще система питания тут на уровне притопов среди X570. Основными конкурентами ее по питанию среди других плат являются, наверное, MSI ACE, Gigabyte Aorus Pro и Aorus Ultra, которые имеют в целом почти такую же, компонентную базу. Ну и, наверное, Taichi и Phantom 10 от Asrock, там фаз примерно столько же, не организованы они так же, но компоненты уже идут от InterSil. Надо сказать, это очень важно, что по цене из данных плат дешевле Unify только Aorus Pro, остальные платы стоят столько же или даже дороже. Что касается охлаждения ВРМ, то тут у нас два радиатора, соединенных медной трубкой. За счет того, что кожух у платы слетел, мы можем подробнее рассмотреть, какую форму имеет прикрываемый кожухом радиатор. В моих тестах при прогонах стресс-тестом процессора 3800X без какого-либо разгона ВРМ платы не нагревался выше 42-43 градусов. Тут нужно отметить, что у меня был обдув зоны ВРМ, и постояла башенная нога. Но согласно тестам зарубежным, VRM данной платы даже без обдува, даже с процессором не 3800, а 3900X, с разгоном до 4.3 по всем ядрам и напряжением 1.4, не нагревается выше 60 градусов и я думаю что это просто прекрасный результат далее друзья система охлаждения чипсета тут мы имеем стандартный для x570 вентилятор что можно о нем вкратце сказать расположен он очень удачно даже самая толстая трехслотовая видеокарта его не будет перекрывать да, обороты в работе нормальные, не нужно даже ничего настраивать, температуры тоже не превышают 70 градусов, но при запуске ПК как будто включил фен на несколько секунд, мне лично такое не очень нравится. Что до М2 накопителей, то тут их целых три штуки. Два чипсетных они идут на 80 мм каждый и один процессорный на 110. Все имеют отдельный радиатор и что лично мне кажется очень удобным. Количество разъемов PCI-Express тоже три штуки. Есть поддержка SLI и Crossfire в режиме 8 на 8. Но мостика SLI или NVLink к сожалению не положили. Видимо предполагают что купите сами. Компоновка самой платы мне лично понравилось. Есть две колодки USB 2.0, две USB 3.2 первого поколения и одна USB 3.2 поколения 2 для подключения USB Type-C на передней панели корпуса. При этом отмечу, что вот эта колодка она расположена не так как у других плат, то есть сбоку от чипсета, а на нижней кромке, что как мне кажется лучше с точки зрения укладки кабелей. Разъемы под вентиляторы расположены тоже кучно, я бы сказал удачно Количество тоже радует, тут их аж 7 штук в принципе, подключиться к ним не составляет проблем. Есть также элементы для построения открытого стенда, а именно кнопка включения, перезагрузки и экран дебагинга, то есть экран посткодов в нижнем правом углу платы. Да, кстати, колодка подключения панели управления тут несколько перенесена и находится справа от чипсета, что в принципе никак ничему не мешает. А вот что меня действительно огорчило, так это 4 разъема под SAT накопители. Мне бы хотелось хотя бы 6, пусть даже делящих линии с 2 но все-таки 6. Ибо если вы планируете организовать рейд массив, или у вас просто много жестких дисков под разные цели и задачи, то 4 вам будет явно мало. Звук на плате стандартный, это LC1220, как собственно и на всех остальных. Для подключения подсветки имеется 2 адресных и 1 обычный разъемы. Вот наверное все, что можно сказать. В остальном придраться не к чему, компоновка всем устраивает и делали ее явно с душой. Что до задней панели платы, то тут у нас имеется кнопка для сброса BIOS, MOS, кнопка для обновления BIOS без флешки, BIOS флешбек, разъем под Wi-Fi и Bluetooth антенны, Wi-Fi тут, кстати, шестой версии. Также старичок PC пополам, два разъема USB 2.0, 6 разъемов USB 3.2 разных поколений, в том числе один USB Type-C также высокоскоростная сеть и разъем под звук чего нет так это разъемов для подключения монитора например с процессорами имеющими встроенное видео ядро видимо плата предназначена несколько для другого сегмента рынка ну вот как то так друзья все что можно описать и на чем можно сконцентрировать внимание визуально я вам описал теперь давайте поговорим о памяти и работе процессора я использовал память на 3600 мегагерц Скилла, набор на 4 модуля линейки Trident Z Neo. Чипы здесь high d DDI. Да, данная плата должна лучше работать с комплектами из двух модулей, ибо имеет топологию Daisy Chain, но к сожалению других комплектов у меня в распоряжении не было. Что касается данных модулей, то на Intel они обычно спокойно берут 4000 МГц с таймингами 172121382T, но с AMD платами видимо не все так гладко, мне удалось разогнать ее лишь до 3733 МГц с таймингами 1821213861T, напряжение 1.45, заветные 3800 она не взяла и даже с тайминги ниже того, что увидите, не удавалось. Выше 3800, как вы понимаете, смысла гнать нету, из-за ограничений по соотношению между частотой памяти и кей то есть частотой шины Infinity Fabric, то есть весь дальнейший разгон будет просто впустую. Я тестировал данную память на биосе сентябрьском с 1003 ABB и вот что интересно, биос с 1004B получился вообще не лучше. Лично я проверил обе версии и лишь подтвердил слухи в интернете. Если память на 1.003 ABB брала 3733 МГц, то на 1.004B отказывалась брать даже эту планку. Что до процессора, то особой разницы между версиями биоса на данной материнской плате я не заметил. 3800X с коробки работал отлично. Брал даже на старой версии биоса частоту заявленную 4500. Конечно, не по всем ядрам, но все же. В том же Sinebench 20, тест на одно ядро, частоты гуляли где-то от 4525 МГц до 4450 Максимальная частота одного ядра с коробки, которую мне удалось когда-либо зафиксировать, была порядка 4550 МГц. Конечно, в тяжелых задачах с загрузкой на все ядра частоты процессора были куда скромнее, порядка 4200 МГц, но тоже неплохо. Что до разгона, то я честно скажу, что пробовал разные варианты разгона, в том числе через PBO плюс BCLK и PBO плюс Auto OC. Но никаких существенных результатов достичь не удалось С BCLK даже в 101 система была нестабильной Возможно из-за большого количества у меня накопителей Что соответственно влияло через шину PCI Что ж до самого PBO, то с разными настройками В том числе и с пресетами от MSI Я не смог добиться ничего конкретного Точнее варианта лучше, чем из коробки Что до ручного разгона То обычно данный процессор максимум удается разогнать до 4.5 Данный конкретный камень мне был незнаком, его предоставил подписчик, поэтому сравнивать было ни с чем Но в ручном разгоне, даже с напряжением 1.42-1.43 вольта, процессор максимально брал частоту 4350 МГц по всем ядрам Выше возникали проблемы или со стабильностью, или с перегревом, но опять-таки винить материнскую плату мне кажется здесь неправильно Ибо мы не знаем на что способен конкретно данный процессор что до bios платы то в целом это стандартная MSI. Никаких проблем, кроме тех, которые я обозначил, глюков или отсутствия необходимого функционала, я лично не заметил. Есть управление частотой переключения VRM, что очень радует, но, к сожалению, я не увидел функции по управлению работой самих фаз. Но я считаю, что это не является критичным. Вот как-то так, вот какие-то такие результаты. Давайте теперь подведем итоги и определим все плюсы и минусы, которые имеет данная плата. Из плюсов я отмечу действительно хорошую ее компоновку. Элементы расположены логично и удобно, чего только стоит размещение разъемов под вентиляторы и колодки подключения USB Type-C, которые расположили действительно очень круто. Система питания более чем достойная С хорошей компонентной базой от International Rectifier Что-то лучше будет стоить ну минимум в полтора-два раза дороже Так что здесь все тоже классно Охлаждение системы питания также себя показало хорошо По замерам температуры полностью все в норме Это вам не MSI X570 Gaming Pro Carbon Wi-Fi Которая греется аж до сотки Также к плюсам отнесу то, что вентилятор чипсета Точнее его воздушный поток не перекрывается видеокартой ну и наверное то что есть элементы для организации открытого стенда ну и напоследок наверное стоит отметить наличие трех м2 накопителей с раздельными радиаторами что тоже радует из минусов 4 разъема SATA. мне лично этого мало не знаю как вам пускай бы сделали лучше 6 пусть они бы делили часть линии с м2 накопителями не все используют такое количество м2 шек то есть SATA остается до сих пор очень даже популярным шум кулера платы на старте также наверное отнесу к минусу ну и наверное не самые лучшие показатели по разгону памяти хотелось бы и лучше вообще у меня честно скажу не сложилось от платы впечатление что у MSI как-то лучше с оптимизацией памяти чем у того же гигабайта, те же проблемы только в профиль, если они сделают обновление, улучшат оптимизацию и так далее, то все эти проблемы должны отпасть вот как-то так друзья, вот какой-то такой обзор, вот такое вот мнение о данной плате. Опять-таки это мое субъективное мнение, потому что у меня был определенный процессор, который мне дал подписчик и определенная оперативная память. У меня не было возможности сравнить данную плату при работе с разными процессорами и разной оперативной памятью. Но у меня получались вот такие результаты. Всем еще раз спасибо за внимание. С вами как всегда был Белыч. Если видео вам понравилось, то не забудьте нажать на лайк, подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы быть в курсе выходящих видео. Также подписывайтесь на наши соцсети. Всем еще раз спасибо и до новых встреч.